Всем привет! С вами DropsEasy и сегодня рассмотрим такой проект как iProtocol. Итак, iProtocol это трейдинговая платформа для CeFi и DeFi, алгоритмическая торговая платформа, которая объединяет человеческий интеллект с искусственным интеллектом, работающим на быстрых блокчейнах, таких как Polkadot, Avalanche, Solana и многих других. Несколько монет обменов блокчейнов Выберите активы, которыми вы хотите торговать, и важные сигналы, такие как новости, рыночные тенденции, социальные сети, обновление блокчейна, мемы и другие сигналы, управляемые сообществом и многое другое. Инструменты на основе сети искусственного интеллекта могут анализировать данные и оптимизировать стратегию на основе ваших ключевых показателей и выполнять ее. Как оптимизировать и нашу торговлю, то есть AI работает, совместно расположенные сервера, автоматическая торговля, несколько обменов, бэктестирование, проверенные стратегии, безопасность и прозрачность, фокус сообщества, объединенные владения, копирование торговли. На сайте опубликовано фото как это будет выглядеть, как по мне довольно интерфейс приятный на внешность, Итак, немножко о самой экосистеме. Трейдеры, предоставляющие API доступ к своему защищенному кошельку и выбирают стратегию. Затем протокол искусственного интеллекта оптимизируют стратегию для максимальной производительности. Следующий шаг стратегия автоматизирована в облаке и работает круглосуточно и без выходных. Торгуйте, пока вы спите. Совместно расположенные серверы выполняют сверхбыстрые сделки, используют близость к узлам и бирже. И торговать на сверхбыстрых блокчейнах, таких как Solana, на которое время блока менее 400 миллисекунд. Протоколы iToking предоставляют нам награду за стейкинг, то есть делая ставки, чтобы снизить плату за доступ, получать приоритет эксклюзивных стратегий. Также молниеносную скорость. Токены компании RAID дает вам доступ к современным серверам для совершения сделок за миллисекунды. Протокол AI будет работать как децентрализованная автономная организация DAO. Держатели Reddy идут впереди. В отличие от людей, токены RAID не нужно спать или есть. Вы можете положиться на свой протокол AI. Чтобы совершать сделки в любое время суток. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Или целый год подряд. На сайте опубликован адрес смарт-контракта официальный. Можем его проверить, посмотреть, чтобы не попасться на каких-то мошенников и потерять свои средства. И немаловажная дорожная карта опубликована. Переходите на сайт. Или можете просто поставить на паузу и ознакомиться пока не все. Но все свои инвестиции вы делаете только после своего технического анализа. Это просто видеообзор и не несет никаких денежных финансовых рекомендаций. Приходите на сайты, задавайте свои вопросы на социальные сети, чтобы получить на них ответ. На этом обзор закончим. Подписывайтесь на канал, если у вас остались какие-либо еще вопросы, спрашивайте в комментариях, обязательно на них отвечу. Всем спасибо за внимание, всем пока!